Всем привет! Вы на канале компании Радиосила. В этом видео мы расскажем вам о переносной радиостанции без лицензионного диапазона. Вот такой вот малышки радио 410. Итак, комплектация. В комплект входит. Инструкция на русском языке. Непосредственно сама радиостанция. аккумуляторная батарея, антенна, зарядное устройство от сети 220 вольт с встроенным блоком питания, наушник на одно ухо кнопкой передач, клипса для крепления на пояс и темляк для крепления на руку. Радиостанция выполнена на литом алюминиевом шасси в пластиковом корпусе. На лицевой стороне под названием расположен динамик и чуть ниже микрофон. Сверху мы видим два регулятора. Правый отвечает за включение и громкость радиостанции, левый за переключение каналов. Рядом расположен антенный разъем по типу SMA. Антенна здесь под стать радиостанции небольших размеров, а именно 57 мм. Также сверху присутствует индикатор приема и передачи. Зеленый загорается на прием, а красный при передаче сигнала в эфир. И здесь же находится небольшой светодиодный фонарик. С левой стороны расположены три кнопки. Кнопка передачи, как обычно, самая большая. Кнопка отключения шумоподавления, как мы видим, подписан. И кнопка фонарика с рисунком фонарика. Здесь два режима. С противоположной стороны, под плотной резиновой заглушкой, находится аксессуарный разъем для подключения гарнитуры или кабеля программирования. И рядом находится разъем для зарядки microUSB. При зарядке индикатор сверху горит оранжевым. Клипса крепится сзади на специальный выступ двумя винтами. Аккумулятор, кстати, также можно заряжать отдельно от радиостанции через порт microUSB, usb расположенный снизу. Здесь также присутствует светодиодный индикатор зарядки. Основной функционал радиостанции программируется с помощью компьютера и специального софта. Например, это частоты приема и передачи, или кодировки CTSS и DCS, но есть несколько функций, доступных с помощью комбинации клавиш. Функция VOX. Эта функция позволяет производить передачу сигнала, не нажимая на кнопку. Чтобы ее активировать, необходимо на любом из каналов с 1 по 5 включить радиостанцию с нажатой кнопкой передачи и внимание, радиостанция оповестит нас о включении VOX выключается эта функция таким же образом функция сканирования сканирование заданных каналов происходит на шестнадцатом канале для включения нам необходимо провести все те же действия но уже на нем после того как радиостанция оповестит нас о включении функции сканирование автоматически начнет. Для примера мы взяли еще одну радиостанцию и установили на седьмой канал. Нажимаем на передачу. Раз, два, три, четыре. Раз, раз, два, три, четыре, пять. И, как мы видим, наша подопытная на 16 канале спустя время нашла наш сигнал. Отключается эта функция таким же образом. Power on. Голосовое сопровождение. Это озвучивание радиостанции номера канала. Эту функцию можно выключить, если она вам мешает. Выключение происходит на десятом канале. Для того, чтобы выключить, мы точно также зажимаем кнопку передачи и кнопку MONEY и включаем радиостанцию. Включается эта функция таким же образом. 16 каналов памяти, запрограммированных 8 ЛПД и 8 ПМР диапазона. Напряжение батареи 3,7 вольта. Емкость батареи 3000 мАч. Диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 60 градусов по Цельсию. Габариты рации в сборе 145 на 54 на 33 мм. Вес в сборе. 160 грамм. Рация iRadio 410 отличается простотой в общении и надежностью. Одним из плюсов модели является, конечно же, зарядка от USB. При этом можно заряжать как рацию в сборе, так и отдельно аккумулятор. Радиостанция прежде всего рассчитана для работы на небольших расстояниях, таких, например, как гостиница или ресторан.